Вашему вниманию мотоцикл Gion Air. Мотоцикл оснащен двигателем 200 кубических сантиметров с порядка 16,5 лошадиных сил. Он верхневальный и четырехклапанный двигатель. Также есть уже масляный фильтр тонкой очистки, то есть замена масла происходит от 3 до 5 тысяч. Установлен масляный радиатор. То есть получается масляное охлаждение. Оснащен двигатель коробкой 5-ступенчатой. Классическая. Первая вниз, остальные вверх. А также стоит вилка перевернутого типа. Дисковые тормоза радиального крепления. И четырехпоршневой суппор. Сзади установлены два амортизатора газомасляных с подкачкой и дисковый тормоз. Приборная панель достаточно информативная. Есть тахометр, уровень топлива. Указатель нейтрального положения передач Повороты Спидометр Время Очень удобная сразу регулировка тормозной ручки Стоит большая фара, галогеновая лампа, то есть фара на две лампы, ближний свет и дальний свет. Сзади установлен диодный стоп-сигнал, мотоцикл двухместный, очень удобные сзади ручки для заднего пассажира и соответственно для водителя удобная посадка, широкий руль, сидите на вытянутых руках.